всем привет дорогие друзья распаковка посылки с алиэкспресс здесь пришла мне линза для видеокамеры а это должна быть флешка заказ был сделан 6 апреля и сегодня 20 мая день инаугурации украинского президента вот в такой знаменательный день я получила подарок с алиэкспресс давайте посмотрим как оно все дошло так, здесь у нас, судя на ощупь, флешка. Вот она, маленькая флешечка. Сколько гигабайт? По-моему, 32 должно быть гига. Так, чтобы вам было видно. Вот, видите, вот такая малюпуха-малюпуха. Пакет внутри пупырчатый, как, вот так вот, как обычно. Еле нашли на почте. Говорят, ой, как трудно нам искать. Маленькие эти. Ну, почта, надо сказать, выживает за счет Алиэкспресс. Это точно. Еще пару лет тому назад тройку. На почте были пустые полки. А теперь все заполнено, забито товарами с Алиэкспресс. Представляете, как китайцы раскрутились. Ну, молодцы. А что сказать? Все равно это дешевле получается, чем покупать в магазине. Так, это линза для камеры все в нормальном состоянии в пластиковой упаковочке стоит недорого ссылочки я вам поставлю кому нужно снимать облака четко и ясно чтобы небо на небе у нас было все видно вот это можно сказать ультрафиолетовый фильтр который делает небо немножечко темнее а то когда облака белые, нам кажется, что белое, а небо несколько темнее, оно более синее. А фотоаппарат и вообще любая техника, она ультрафиолет воспринимает как более яркий объект. И получается у нас белые облака сливаются с синим небом. Вот чтобы этого не происходило, вот такой маленький фильтрик ставится на объектив. И, пожалуйста, снимайте ясную погоду вместе с тучками. Все будет реально рельефно выглядеть. Ну вот, хорошо упаковано, все в целости и сохранности. Тут поролоновая какая-то штучка. Поэтому рекомендую, пожалуйста, ссылочки поставлю. Флешка должна быть на 32 гигабайта, по-моему. Да, вот 32 гигабайта вот здесь написано. Вот она такая, малюпуха-малюпуха. Даже, даже, как она будет работать... Ну уж тогда вот и, и флешку. Я что-то даже засомневалась, вставится, не вставится. Ну вот разъемчик. Не знаю, тут видно будет, не будет. Чуть-чуть фотоаппарат. Вот видите, встала как родная в это место, в разъем стоит. Вот, флешка встала. Так, камера фокусирует, фокусирует. Вот так, видите, мини Отлично наденется на ключи и можно носить, как брелочек, 32 гигабайта все время рядышком. Вот так. Да, решила продемонстрировать все же вам, как надеть эту, этот фильтр. Ну, не пачкайте, это оптика и не руками вытирается. Специальной ветошью. Вот так. так. Вот, видите, встала как родная. Мою камеру. Panasonic Full HD HC V730 модель. Вот такой вот Видео, видео я снимаю и теперь у меня будут облака ребята, обязательно попробую видите, стоит как родная все, не трясется, ничего вот, открывается объектив ничему не мешает, все здорово прекрасно ну, почему бы не комплектовать такие камеры вот такими мелочами мелочи приятно, ну приходится выписывать спасибо Алиэкспрессу ну вот и вам спасибо, что посмотрели ну ладно, вот, всем пока. Пользуйтесь. Понравилось, пользуйтесь ссылками. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ставлю полезную информацию. Всем пока. С вами был канал Техминимум. То есть, знай технический минимум этой жизни.